Вы знаете, да, если хорошая ведьма делает ритуал, то да, там есть там своя специфика. Дело в том, что она его, вы понимаете, она его не то чтобы обнуляет да, в этой математической среде, она ему временно как бы дает новый код. И, и этот человек начинает видеться для эгрегориальных систем немножко под другим кодом, то есть немножко иная личность. Другое дело, что, как правило, это никогда не навечно. То есть придет время расчета, и будет понятно, что он просто ходил под другой личиной. И тогда возникают вещи страшные. То есть жизнь заканчивается очень плохо. Четвертая стадия онкологии с самыми тяжелейшими болезненными эффектами это самое слабое, что бывает. То есть, как правило, плата берется очень дорогая, настолько дорогая, что еще 20 раз подумаешь, а нужны ли были тебе эти миллионы. Вот, в любом случае, если ты успеешь вывернуться от этой платы, значит платить будут твои дети. То есть обычно таких людей, которые получают богатство не по праву, дети-наркоманы, да, ну, не самое лучшее. Или больные рождаются. Дети. Плохо. Плохо. Другое дело, что очень мало кто готов понимать причины и следствия подобных вещей и не останавливают грядущие расчеты. Не останавливают. Ведьмы, да, они закрывают, делают определенный либо предмет силы, да, вот, например, можно сделать там специальный амулет, предмет силы, который будет человеку натягивать, натягивать, натягивать. Эгрегоры будут видеть не человека, а этот предмет силы, оценивать как имеющего право его. То есть куколка такая убережная, да? она не живая, но тем не менее она имеет право на деньги больше, чем ее хозяин. А хозяин будет восприниматься как ну, не знаю, там, садовник, слуга, что-то что такое несущественное. Да? Но рано или поздно это все равно будет вычислено. Да? Опять же, предмет силы можно украсть, предмет силы можно разрушить, да? и тогда ты голым останешься, король-то Голый. Вот, а здесь будет нормально но в любом случае вариант расчета за те годы когда ты пользовался как бы не по праву оно все равно придет обычно на 5 лет вот такие вот вещи делаются на 5 лет никак не будешь, но 7 максимум а через 7 лет сама программа утрачивает свое свойство знаете покров спадает ты становишься тем кем ты есть но ты уже поднаработал что-то и тебе с грядущими трудностями справиться будет значительно легче и это тебе будет как раз в плюс еще и в плюс ты не только подтвердишь Утвердил свое право на деньги, но и прошел определенные испытания. Да, есть определенный ритуал, это называется отвод проблемы в будущее. То есть она все равно будет, но просто тебе дается некий карт-бланш, вот такое вот, время, время выдохнуть, время, время, время вылечиться вот от этой своей напасти, время переосознать, и потом как бы, с залеченными всеми ранами, да, с обновленным забралом и прочими доспехами выйти уже на очередную битву с жизнью. Делается, делается. Не самый сложный на самом деле этот ритуал, да? просто в любом случае надо помнить, это не навсегда. Вот если ты помнишь, что навсегда, тогда ты будешь работать поживее. А если в какой-то момент твое сознание расслабляется и говорит, ну это же я сам, это же мне не кто-то, это на самом деле я сам, мало ли там что-то это ведь вообще шеллатанка, это я сам вот когда вот это такое вот начинается, тогда потом и последствия. Очень тяжело.